Находимся на самом высоком вот оттуда находится огромная метель, принес, скорее всего, НРО. Оно идет из Турции. Вы все уже знаете, что происходит. Посмотрите внимательно, что происходит. Белое полотно накрывает всю суть происходящего такого действия. Это просто необъяснимо. Но фактически мы заложники природы, это катастрофа всемирная. Катаклизмы меня. Посмотрите, какая огромная метель. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе Что сказать? Если вы здесь находитесь, срочно бегите. А то, поздно мы веснуем, огромная метель. Ветер очень сильный. Не остановить. И вон, если о чем выше, давайте выше посмотрим. Смотрите, какой ветер. Офигеть. Сейчас, Сейчас. выше еще. Здесь. Там люди. Давай туда. Там люди. ужасный ветер, друзья. Правильно подходи. Офигеть. Ну ч ⁇ ты? Ужас. Смотрите. Давайте чуть ниже лучше. Друзья, это... Вот оттуда мы наблюдаем, как ИНЛО появляется, если увидите, видите. Офигеть! Реально огромная. Черная туча. И снег напирает очень быстро. Смотрите. Уходить Сейчас будем уходить с этого места Надвигается ужас Еще минут 15 и нас накроет Он очень быстрый Пошли Давай. Сильно рискуем, дорогие друзья Спускаемся пониже Ветер очень сильный, посмотрите Ураганы Офигеть, стой, снимаешь. Смотрите. Офигеть. Да, Оно уже близко. Я уже не могу. Все рядом, вон оно. Пробегает. Друзья, ужасный ветер, ужасный шторм, да? Очень не продвинуться и ближе, да? очень холодно это поле стало. Давай, уходим, снег формируется слишком быстро. Давай заснимем еще должны чуть-чуть. Давай. Чуть. Просто нечто. Мы уходим с этого места на другое, здесь очень холодно. нечто. Надо укрепить. Да. Пока не входит. Слава oh, богу! Oh, cool.